такой вот вброс кого посадят кто станет будущим президентом нескромно ну, не себя ведешь нескромно вот, себя ведешь я, но... я говорю то что но ну, это же очевидно да что, я тебе что, руку поднимаешь так вопрос да Где пусть да да римское это самое время же было такое можно не рывать людей пополам уже ну, были? Да, ну, да, конечно. Ну, это ну, же форма правления. Ну, я, я, я, я, я несколько... Медведев и э, Путин, тандем, вот уже были. Да, я, не, я несколько шутка это сказал, но вы же понимаете, насколько с точки зрения вот... -то... пишут, пишут, вот. сядут у все. Да, Ну, А есть кроме шутки, то, конечно, сидеть никто не хочет. Но, в общем-то, это... Сейчас как-то почетная обязанность, да, почетная обязанность. А может вы договоритесь здесь, кто то кто Вначале себя? вы, потом Навальный будет президент? Ну, Вообще, да? вот, Это, вот ты знаешь, давайте мы между собой Санченко... про президента.